Всем здорова, с вами я Вули, и сегодня мы разберемся, почему не будет второй альфы в игре PreC2. Почему же ее все-таки не будет, да, меня тоже и тут мочит вопрос. Все узнаете в этом видео. Итак, давайте разберемся вообще. А для чего нужны альфы? Ну, альфа это что-то типа бета-теста раннего доступа к игре. Ну, зачем нам ранний доступ, если игра уже готова? Да и причем Альфа 2 полностью открытый есть для разработчиков. Ну как-то так. То есть, она уже готова, но она не для всех. А это что значит правильно? Это значит то, то что игру уже протестировали. Ну и тогда я попрошу ответить мне на вопрос: зачем мне тестировать игру два раза? Да, возможно, кто-нибудь найдет какие-то ошибки, но их можно исправить в микропатчах. Что в принципе логично. А, ну тогда зачем она? Правильно. зачем. Она тут просто не нужна. На самом деле, альфа-эльфа будет просто лишним. И, учитывая то, что они не укладываются в сроки, а именно то, что в октябре должен появиться новый трейлер, а в декабре уже должна быть игра, то вторая альфа здесь просто бессмысленен. Выпускать альфу за месяц до релиза, это как-то глупо. Хотя все возможно. свое мнение можете писать в комментариях. Вот как-то так. Короткое видео, я знаю, но... Она не выходит не по графику. Так что всем удачи.